Всем привет, с вами Тимус. И вот очередной влог. И он опять с Файрексом. Приветики! Мы тут, короче, ложим э, листовки специальные. Про черемушки, лагерь, черемушки. В наши И почтовые ящики. Ряды, да. в почтовые да. ящики. Да. Сейчас мы еще пойдем гулять после того, как положим в этом подъезде э, листовки с этим дебилом. Я про тебя. А? Я про тебя. Что-то про меня. А он даже не услышал, ну ладно. Сдали все еще пять штук осталось. Мы, мы, мы, мы раздали все. Мы, да, мы как бы закончили все раздавать. еще пять штук осталось, этих крепаных пять штук. Короче, Радмир не знает, куда деть свой пакет. ]ujici. Тут листовки остались, я не могу их никуда положить. Тимур, положи их все в роды. Нафиг, а А, вот тут! Давай, Дуган здесь телефоном я еще. <реш> да да да да да да нормально О, видите да тут пацан напился кукушка а блин? блин мой звук он сбился еще больше я ему еще за прошлое видео видео? Твое, точнее. Ну, на лыжах. <реклама> Мы пристроились на какие-то парапеты на каком-то подъезде. Опять он свои вых выходки делает. Блин, он уже достал, слушайте. Мир собрался прыгать. Он собрался делать самоубийство. Давай, короче, прыгай. Будет у нас паркур! Что стало вообще вс пофигу? Ладно. Куда? А я чтоб ты меня ждал? Пока. Пока тогда. Я спрашиваю, куда ты? От От козлина все-таки, не дружите с ним. Значит, мы только что сходили в аптеку за лекарствами какими-то. Какими-то. Какими-то, да. Дешевая аптека называется, он не верю, что она так называется. Офигеть она дешёвая, 951 рубль. Офигеть она дешевая. Короче, блог подошел к концу. Значит, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Вступайте в группу ВК. Подписывайтесь на меня в соцсетях, в инстаграме, в твиттере, гугл плюсе. Вступайте в группу, ой, вступайте ко мне друзья ВК, я вас отклоню. Потому что вы будете у меня в подписчиках И как бы все Как бы всем удачи, всем пока Пока, я первый Я главный второй Всем удачи, всем пока Короче, всем удачи, всем пока Да ты просто можешь в этой части Короче Короче, всем удачи, всем пока Ты задолбал так близко, хотели ты мощно Короче, всем удачи, всем пока. пока.